Я хотела бы увидеть в чате как меня хорошо видно или слышно, поставьте по десятибалльной шкале насколько все видно и слышно и мы начинаем с вами. Сегодня у нас с вами такая. Встреча, с одной стороны, мастер-класс, как начать прямой эфир, с другой стороны, эта встреча очень будет полезна кому? В первую очередь, капитанам команд, капитанам команд, которые двигаются в чемпионате, и капитанам команд, которые двигаются в линейном или в сетевом бизнесе на земле. Потому что ну, все мы как бы состоим из каких-то общностей людей, и кому-то нужно принимать на себя ответственность, становиться лидером для того, чтобы достигать собственных целей и вести к своим целям тех людей, которые вам доверяют. А, поэтому это небольшой такой будет мастер-класс именно вот для таких людей, которые считают себя лидерами и которые хотят в этом расти. Ну, как Юля говорит, прокачивать свою лидерскую мышцу. Да? А, что нам для этого потребуется? Вам для этого потребуется ручка и листок, потому что это будут какие-то записи важные для вас, потому что вы будете делать какие-то осознания лично для себя. И, в общем-то, ваше внимание... Юля у меня делает непонятные движения. Мне написали: «двиньте, маму!" Прибежала Юля бегает по кровати и пытается меня сдвинуть путем энергии, не подходя ко мне. Ну, в общем, вот так, такие у нас бывают. "Двинь маму!" маму. А мама такая встала как стол, то никуда не сдвигается. А, скажите, видно ли вам доску? Видно ли вам флипчарт? потому что здесь как бы с освещением у нас сейчас не очень, да, я буду озвучивать, что здесь написано, и буду проговаривать контент, который касается этого написания. Маму хорошо сдвинули, посмотрите, я там нормально в кадре, да? А для того, чтобы нам правильно взаимодействовать с командой, нам необходимо, чтобы в этой команде были разные роли. То есть люди должны выполнять какие-то свои роли, чтобы эта команда эффективно двигалась к цели. Наверняка давайте вспомним, ну, кто-то, может быть, знает, кто-то не знает, или давайте просто вспомним и поможем тем людям, кто не знает. Определение лидера. Лидер – это кто? Напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, вот по вашим меркам, лидер – это кто? Человек, который обладает какими способностями, что он должен делать в этой жизни? Ну, самое главное, чтобы было слышно. Видно, это не важно У вас же есть фломастер и тетрадь. И вы запишете то, что я говорю, для вас важно. В принципе, тут не так много, всего 9 пунктов. Итак, что же такое лидер по-вашему, да? Что вы вкладываете в определение лидер? Каким вы себя считаете лидером? Обладаете ли вы лидерскими качествами? Какие лидерские качества необходимы человеку, который ведет команду за собой? Понятно, что он должен вести ее к успеху, да? Это человек, которому доверяют. А вот почему доверяют лидеру? Почему он вызывает это доверие? На основании каких качеств мы начинаем доверять человеку, что необходимо показать лидеру своей команде, чтобы ему доверяли? Угу. Ну, вы молодцы, у вас абсолютно правильные ответы, просто сегодня мы коснемся ваших лидерских качеств, и здесь писали, что э, кто-то хочет стать лидером, кто-то хочет развивать эти лидерские качества, и сегодня у нас будет такая область для развития, небольшая такая растяжка, когда мы посмотрим правду в глаза, то есть прям возьмем сейчас зеркало и посмотрим, а кто же мы такие, лидеры или не очень, и куда нам сдвигаться для того, чтобы быть лидерами. То такая практическая задачи сейчас у нас, да, ответьте себе, пожалуйста, на 9 вопросов. Вот сейчас я буду говорить э, роли в команде, а вы, соответственно, будете себе писать в своих там тетрадках и бумажках. Какими ролями вы обладаете непосредственно? Я буду говорить как позитивные, так и не очень стороны этих ролей, потому что мы проявляемся, как и все в мире дуально, мы можем быть такими, а можем быть другими. И вот именно когда мы увидим и положительные, и отрицательные качества, только тогда мы сможем поставить галочку, что эта роль в команде мне присуща. Не может быть только одних положительных моментов или только одних отрицательных моментов. Научитесь смотреть на себя честно. Вспомните предыдущий наш вебинар, где я говорила, что если честно и красиво мы будем двигаться к успеху, то у нас всегда будет красиво, честно и чисто мы будем делать какие-то действия, то у нас всегда будет красивый результат. То есть мы достигнем того результата, которого хотим. Итак, начинаем. Всего в команде 9 ролей. И поскольку 9 ролей, то, в общем-то, сначала... Ученые говорили, что 10 человек в команде это здорово, ну, поскольку 9 ролей, и один должен быть как бы лидер, да, руководитель. На самом деле это не так. Самое оптимальное количество людей в команде 6-7 человек, и роли, которые вот 9 ролей, они могут вести один человек в несколько ролей сочетать в том числе и тот, который лидер, он тоже сочетает массу вот этих ролей. Мы с вами потом попозже об этом подробнее поговорим. Поэтому 6-7 человек – это как раз то отношение людей, которые очень успешно могут сплотиться, скоординироваться, некому дружить, собираться друг против друга, да, то есть скучковаться. И, соответственно, здесь самый быстрый результат в команде. Почему Артем создал десятки? Десятки для того, чтобы мы двигались в чемпионате это очень такой хитрый ход если знаете такую ну, притчу или там скажем были да и не знаю как это назвать что для того чтобы выбрать лидера когда исследовали вот коллективный разум да, на крысах например да, в бочку бросали огромное количество крыс и вы знаете что оставался лидером та крыса, которая обладала некими свойствами а остальные все начинали ей Подчиняться. Вот такой вроде бы не очень приятный пример, но ну, а примерах крыс, но с другой стороны это очень точно отражает общность, коллективность социальной среды, в которой мы посвящ... помещены. И вот эти 10 человек, которые мы раньше же друг друга не знали, вот они как на... накидались, вот эти вот крысы в бочку, да, и из, этих... из этой десятки обязательно должен проявиться лидер. Он обязательно проявится. Либо этот лидер будет самовыдвиженцем, он говорит, да, я буду капитаном, и я буду все делать, да, но потом пройдет какое-то время, и, возможно, это все поменяется. И очень мудро было решение у Нестеренко в предыдущем чемпионате, когда была возможность капитанов менять каждую неделю, чтобы каждый попробовал вот эту роль лидерства и посмотрел, что ответственность, которая берет на себя лидер, она, в общем-то, не всегда приятная. Это не просто слава, это не просто какие-то там лавры, да, это еще и серьезная работа. Поэтому <связывая> нас 10, всего 2-4 человека будут работать, и вы должны это понимать, Остальные будут, ну, не хочу сказать слово балласт, да, но они будут либо исполнителями, либо э, свалятся, если мы не будем их поддерживать. Вот как это делать? Как э, сделать так, чтобы из этой десятки не получилось негатива, и этот негатив не засосал всех остальных, которые более или менее активные, и не утащил вниз, и э, к концу чемпионата вы оказались один-единственным в лице, да, своей команды? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Как выявить эти роли, как направить их, позитивное русло и как с ними взаимодействовать чтобы у вас была достигнута цель итак <coughs> первый роль это генератор идей а какой позитив в этой роли генератор идей это тот который дает массу идей который фонтанирует идеями и который дает возможность каким-то образом креативить для того чтобы делать возможность результатов яркого, красочного, и такие люди очень необходимы в команде. Что же является негативной стороной э, по генератору? Это так называемый проявленный руководитель паники. То есть очень легко отследить, какую роль выполняет данный человек именно по негативным проявлениям, как негативно проявляется генератор. Генератор говорит, ой, мы это точно не сделаем, ой, нам не хватит времени, или там, допустим, Лучше давайте вообще не будем этого делать, да, и если вы ощущаете такие возгласы внутри себя, допустим, лидер, он ну, там, воль в кулак и вперед, да, а если вот у вас есть такое, ой, мало времени, ой, я это не смогу, ой, это страшно, лучше я вообще это не буду делать, чем окажусь лузером, я окажусь в каком-то хвосте, да, мне нужно быть только первым. Вот такие моменты – это проявление генератора. Как направить вот эту негативную сторону в позитив? Мы сейчас рассматриваем, что каждый из вас, который сидит на той стороне экрана, он лидер. И э, ваша позиция как лидера – смотреть на проявление команды и э, выбирать вот эти ролевые моменты в команде для того, чтобы усилить положительную сторону. Если такой нытик в команде появился, и вы видите записи там в своих чатах, что… Это нереально, я это не могу сделать, там, давайте вообще не будем это делать, или я это не умею, или еще какие-то такие отговорки, что ä, проходит такой вот ä, вовлекающий момент в панику. Вижу такой генератор идей, он легко вовлекает людей. Он легко вывлекает людей, за ним тоже могут идти люди. Поэтому что необходимо сделать? Обязательно поговорить лично с этим человеком, выйти с ним на личную беседу, обязательно его похвалить, сказать, что он именно тот человек, который вытащит команду из этого болота. Это тот человек, который позволит команде креативно, быстро и на легкости достигнуть результата. То есть в качестве э, такого человека, э, даже ну, пряника, я бы сказала, да, пряника а, выступить для того, чтобы проявились у него важные положительные качества для командной игры. Следующий момент – это эксперт-аналитик. Эксперт-аналитик – это тот человек, который долго думает, долго принимает решения, а, пока не разберется в этой области до да, каждого винтика, да, такой педант. Эксперт-аналитик, а, в общем-то, конечно, важная роль в команде, если мы не играем вот в быстро сжатые сроки, а там строим линейный бизнес там, или сетевой бизнес, чтобы вот он разбирался в этом, да, у него роли переклика... перекликаются, есть еще такая роль специалист, да. и что для нас это важно? Вот важно, чтобы такой специалист, конечно, был. Вот в узких областях, согласитесь, даже в чемпионате нужны такие эксперты-специалисты, которые там, допустим, монтируют ролики, работают с фотошопом, работают хорошо с различными интернет-ресурсами, которые помогут разобраться с другим людям. То есть ваша задача как лидер, если такой эксперт-специалист есть, похвалить, конечно, в первую очередь его, и дать возможность проявиться ему как эксперту и специалисту. Если ты так хорошо знаешь эту область, давай тогда ты проведешь занятия, допустим, обучающие для нашей команды, да? покажешь, как делать то или иное, или сам сделаешь, если ты считаешь себя таким классным специалистом в этой области. И очень многие люди это воспринимают как положительное. Если же этого не сделать, он будет саботажником. То есть он будет оценивать результат других людей, сравнивать его со своим и все время выпячивать свое, так сказать, «я» и говорит, «а я делаю лучше». или говорить можно было бы сделать лучше или говорить, что ну, какие-то такие вещи, которые тормозят всю, всю, всю командную работу. И согласитесь, что любой негатив – это сразу отброс энергии назад. И в данном случае мы точно не будем идти к результату устроенными колоннами, потому что начнется такое брожение, сравнение, то есть это такой червячок да, покажется. А вообще, а лидер ли он, а специалист ли он в этой области, если есть человек, который его обсуждает, который дает возможность сомневаться в тех или иных областях. Ну, представьте, сейчас, допустим, такую ситуацию, я понимаю, что она невозможна, но представьте, вдруг, что произойдет с компанией МБМ, если Ульяна и Юля начнут постоянно обсуждать Артема и говорить, вы ну, знаете, вы, Артем, не слушайте он там вот совсем не то говорит, что нужно. И вообще я специалист уже в этой области. Я вам сейчас расскажу, как правильно жить. Да? А вот в данном случае мы точно не придем куда-то, куда нас ведет Артем и куда ведет собственные амбиции, собственные цели. Поэтому здесь тоже нужно важно отслеживать таких людей, которые специалисты в узких областях, поддерживать их всячески и давать им область для развития. А вот эксперт-аналитик и специалисты, они как бы перекликаются. Давайте теперь посмотрим по координатору, да, координатор это паразит, вот, с одной стороны, координатор это хорошо, это очень лидерское качество, согласитесь, да, но с другой стороны, координатор сам никогда ничего делать не будет, мало того, у него, в общем-то, не всегда даже хватает, Иклю, что ли, вот так скажем мягко, да? У координатора не всегда даже хватает знаний в каких-то областях. То есть, но он очень хорошо распределяет роли и координирует действия и руководит всей командой. Это важный навык лидера. Поэтому давайте посмотрим вот сейчас внимательно. Генератор идей и координатор ⁇ это важные навыки лидера как капитана команды. То есть как генератор идей вы, может быть, и не будете сильны. У вас, возможно, будет другой человек, который будет генерировать идеи, да? Но вот как координатор – это крайне важная функция, потому что если а, лидер начнет спускаться до эксперта, аналитика и специалиста и начнет делать все сам, то в данном случае у нас получится наше дитя без присмотра а, у семи нянек, да? И в данном случае команда может проваливаться в каких-то моментах, то есть не будет человека, который бы направлял. Следующая роль – это дипломат. Дипломат чем для нас важен? Дипломат, с одной стороны, это несчастный такой человек, но с другой стороны, это душа команды, который находит какие-то вот такие моменты щекотливые, дружит очень хорошо со всеми, заботится. В чем опасность дипломата? Вот этого несчастного он очень хорошо сдруживается с людьми, пообсуждается о плохом. Вот, допустим, кто-то начинает ему жаловаться, он говорит: "И я такой же". А ты знаешь, вот а у меня еще хуже был случай. И вот в этом начинает вязность. В данном случае это негативная а, сторона дипломата, и в этой ситуации все начинает вот опять идти вниз. А нам важно, чтобы дипломат развивал свои хорошие навыки. И поэтому, опять же, связавшись лично с таким человеком, если вы вывели такого несчастного, который постоянно обижается на что-то, там, знаете, такие люди, они очень чутко реагируют на какие-то слова, несказанные слова, то есть вот такие вот, требующие к себе такого внимания, романтического, я бы даже сказала, да, Следующий творец-мотиватор. Вот творец-мотиватор – это человек, который очень часто проявляется в команде, как такой серый кардинал. Вот была-была команда, и тут вылез такой творец-мотиватор, и этот творец-мотиватор может запросто вступить в конфликт с координатором и повести людей совершенно по другому направлению. Как, собственно, произошло с бизнес-поддержкой и бизнес-развития поддержки. Да? Почему важно выявлять таких людей? Важно выявлять таких людей для того, чтобы поставить их на место, если они пожирают время, проявляются негативно, да, то есть они очень любят пообсуждать, пофилософствовать, поступать в полемику с лидером а, и давать ему всяческие советы, то есть оттягивать фокус на себя и таким образом у нас с вами мало времени хватает, а, получается такое раздражение внутри, да, и в конце концов слабые по лидерской позиции человек может сдаться и сказать, да ну и вот давай тогда сам руля и делай так, как ты хочешь. И в этой ситуации команда может прийти не туда, куда нужно. Потому что творец-мотиватор, он чем опасен? Он мотивирует людей очень хорошо. И за ним идут люди очень хорошо. Но он может повести и не туда, куда нужно. И за ним люди тоже так же пойдут, не туда, куда нужно. Поэтому здесь это тоже нужно отслеживать. Отслеживать, опять же, в личной беседе тут уже ничего не сделаешь. С этим человеком ломать мы никого не собираемся. Там, скажем, говорить, как жить, точно не собираемся никому, да? Но я вам предлагаю поговорить с командой без вот этого творца-мотиватора. То есть собраться на такой, скап встречу или там на какую-то внутреннюю свою встречу, брифинг, для того, чтобы обсудить в момент в команде, что вы хотите. Разобрать все сильные и слабые стороны, похвалить его обязательно, этого человека, и всей командой направить в нужное русло. Потому что, как правило, творец-мотиватор, он не пойдет против коллектива. А если ему начинают подыгрывать другие, то он начинает дружить против кого-то. Исследователь. Исследователь, он, в общем-то, похож на эксперта-аналитика и специалиста, но это такой сильный перфекционист, который не получит результата только потому, что он не будет действовать в правильном направлении. Он будет все время исследовать. Это такой вечный ученик, да? Который вот все время мне надо поучиться получше, мне нужно там отточить мастерство получше, я должен докопаться до винтика, почему так, а почему вот эдак, на это уходит очень много времени. Поэтому для таких, как специалист, эксперт, аналитика, исследователь, очень важен творец-мотиватор. Вот эта зажигалочка, которая дает энергию в команде и которая двигает вот эту энергию в нужное нам направление. Реализатор. Вот без них, без реализаторов, без реализаторов вообще команда никуда не двинется. Почему? Потому что реализатор – это та лошадка, которая все везет. У него, может быть, не будет там творческих каких-то идей, он не генерирует идею. Но вот смотрите, как хорошо начинает двигаться команда. Если генератор сгенерировал идею, эксперт-аналитик ее проанализировал, сказал, да, это классно, специалист здесь разобрался, творец-мотиватор – это все промотивировал наших реализаторов и исполнителей, и все. И у нас с вами завершается вот этот круговорот. Мы с вами двигаемся именно в команде к той цели, которая для нас важна. Да, совершенно верно, Алексей, координатор, это нужный пиздельник. И давайте посмотрим, какая у него негативная сторона, у исследователей. Да? Он постоянно в розовых очках. Он думает, что когда он научится что-либо делать лучше, у него точно все получится. И он постоянно будет откладывать вот этот момент действия. Чем хорош чемпионат? Чемпионат хорош тем, что вот некогда думать сильно, да, потому что нужно снимать уже свои розовые очки и сделать за короткое время большое количество заданий, которые нам даются. Вот эта прокачка, она дает возможность сдвигаться из тех ролей, в которых нам комфортно сейчас находиться, да? сдвигаться в те роли, которые для нас, например, прямо противоположны. Но ну, представьте, как тяжело исследователю или эксперту-аналитику сдвинуться в генераторы идей. Это же трудно, да, поставьте восклицательный знак, кто считает, что это трудно. Ну, пока вы отвечаете, двинемся дальше. Да? Реализатор – это флегматик. То есть если его не пнешь, он не полетит. Но без них команда тяжело буксует. Особенно это видно на земле, особенно это видно в MLM-компаниях, потому что... Именно реализаторы делают результат команды, поскольку вот у меня опыт уже более 10 лет в командообразовании, да, то поверьте моему опыту, вот их много реализаторов, их много, но для того, чтобы их замотивировать, чтобы они делали, их большинство, скажем так, да. Нужно обладать вот таким потенциалом творца-мотиватора и таким генератором идей, чтобы поставить им цель для того, чтобы они двигались, чтобы вот эти реализаторы зашевелились. Но когда они зашевелится, вот эта масса сделает очень хороший результат. Возможно, реализаторы не так будут проявляться в чемпионате, потому что здесь эта функция ну, как бы не очень сильно нужна. Да? Здесь больше будет креативная сторона выводиться, да, допустим, координатор, специалист. В общем-то и дипломат здесь не сильно будет нужен, потому что мы не взаимодействуем лично с людьми. Но вот э, на земле такие люди очень нужны, поэтому обратите на это внимание. Ну, реализаторы-исполнители, они рядом стоят, но посмотрите, что делает исполнитель. Исполнитель, так же, как и реализатор, вот реализатор флегматик, а исполнитель скептик, они постоянно будут уводить, уводить свои какие-то навыки в сторону. То есть они либо будут говорить, ой, я, наверное, это не смогу сделать, да, это потом откладывать такие моменты, или скептик, то есть он будет сомневаться. Да, вот ты правильно говоришь. Но у меня есть сомнения, туда ли мы идем, да? То есть он все время будет в сомнениях, поэтому а, общий результат командный будет низкий, если не будет вот этого творца мотиватора, генератора идей, которые будут замотивировать людей для того, чтобы они двигались. Да. А, для чего вот важно пройти этот чемпионат тем, которые сейчас еще сомневаются, туда ли они попали? Готовы ли они принимать командную вот эту ответственность, да? Посмотрите, мы с вами начали с того, что кто же такой лидер? Лидер – это тот, кто может все эти роли сыграть. Вот на том листочке, на котором мы себя отвечаем на вопрос, а какую роль я в данной мысли в данный момент времени играю, да, кому я могу отнестись? К генератору, к эксперту-аналитику, к специалисту, координатору, к дипломату, к творцу-мотиватору, к исследователю, к реализатору и к исполнителю. И негативные стороны – Руководитель паники, саботажник, требует признания, паразит, несчастный, пожиратель времени, в розовых очках, флегматик или скептик. В данном случае вы просто должны понять, что вам необходимо все положительные 9 ролей ну, приветствовать, выращивать в себе саму. И это, согласитесь, непростой вариант. Или, как я говорю на других семинарах и тренингах, что хозяин игры, то есть лидер, он все время стоит в центре. Вот здесь вот, я не знаю, видно вам будет или нет, то есть вот все наши пять категорий бытия, и если человек стоит в центре, он становится лидером, потому что он влияет на свои категории бытия, он, а не они на него, не обстоятельства на него влияют, а именно человек управляет тем, что с ним происходит. И, конечно, если мы разберемся глубже, то вот эти негативные стороны, они как раз затрагивают нашу эмоциональную составляющую. Но ну, согласитесь, что несчастный, это эмоция какая? Минусовая, да. а Например, творец-мотиватор, это эмоция какая? Позитивная, да. Поэтому для нас важно отслеживать, как для лидеров, то, в какой эмоции мы постоянно находимся. И не превалировала, чтобы ни одна из этих сторон, кроме координатора. Вот координатор для нас, как для лидеров, очень важная составляющая. А вот исполнитель, реализатор, эксперт-аналитик и специалист в данном случае, где в игре чемпионат, для нас это вообще не важно. Мы можем найти таких людей, мы можем попросить о поддержке сторонних людей, которые даже не в команде. Ведь чем, в общем, чемпионат хорош? Он э, нарабатывает такие навыки, вот даже взять вчерашнее задание, да, там, э, кто его делал, а может быть, в предыдущих чемпионатах кто делал. Мы всегда просим о поддержке других людей. Если у нас какая-то роль выпадает в нашей личной команде, мы можем попросить о поддержке того человека, которого роли не хватает в нашей команде, для того, чтобы что-то создать для командного результата. Вот, собственно, основная задача, которая за нами закреплена в этом чемпионате. Напишите, пожалуйста, понятно ли то, о чем я вам сейчас рассказала. Понятно ли вам? Напишите пятерочку, кому понятно. Если есть какие-то вопросы, вы прямо сейчас задавайте эти вопросы, чтобы мы прям с вами разобрали, потому что эта тема очень важная. Я вижу, что у больших э, команд уже вопросы появляются с тем, что как вдохновлять свою команду. Мы очень долго вот на таком предстарте находимся. Либо кто-то переигрывает и уже устает от этой игры, либо э, люди на последнем, так сказать, издыхании стараются сделать все за свою команду, как реализаторы, как исполнитель. В данном случае это тоже тяжело. Перед нами еще 4 недели нашего цепнота. И чтобы вы не сдулись на ринге, на, на нашем финише, да, знаете, как вот бегуны бегут. То есть если мы сразу хорошо стартанем, это здорово. Но выдержать вот этот постоянный бег в тоже очень тяжело. Поэтому у многих могут проявляться даже чисто физиологическая усталость. Для этого вам необходимо просто соблюдать не просто режим дня, но еще и режим питания. Кому нужна поддержка вот именно в том, что сейчас происходит с вами, пожалуйста, обращайтесь, я открыта. Вы знаете, что я даю бесплатные для бизнес-поддержки консультации 30-минутные. Я готова с вами поговорить и разобрать ситуации, которые происходят лично у вас внутри или в вашей команде, в вашем окружении. Ага, Наташа, хороший вопрос. Как вывести из наблюдателей в активисты? Вот смотрите кто у нас наблюдатели реализаторы исполнители специалисты и эксперты аналитики вот эти вот все наблюдатели и если мы с вами знаем что у них вот такие негативные роли саботажник фрагматик скептик то как мы будем их выводить посмотрите что дает энергию человеку напишите мне пожалуйста ответ на этот вопрос вот от чего вы зажигаетесь что вам приносит какой-то энергетический подъем что вам приятно вот так скажем не результаты, не цель. Не результаты, не цель. Я не говорю о мотивации Я говорю о том, когда вас мотивирует другой человек. Подумайте хорошо, почему вы делаете действия? Вы все когда-то, большинство, были наблюдателем. Кто-то наблюдал в социальных сетях за тем, что происходит, да? кто-то наблюдал какое-то время в команде за тем, что происходит. И какой-то толчок у вас произошел внутри почему вы стали что-то делать правильно владимир это поддержка команды это радость и самое главное это а, то когда с вами разговаривают все время повышая вашу значимость потому что вот, смотрите Специалист требует признания. Мы с вами говорили, что эксперт-аналитик, специалист, реализатор, исполнитель — это пассивные роли команды. И что такое признание? Признание — это всегда похвала. Вот похвала, вы вот представьте себе такую ситуацию, что вот вам плохо, плохо, плохо. Ну, бывает там депрессия, что-то произошло, вот прям совсем, да? Совсем вы в минусе. И тут приходит человек, который вам что-то делает приятное. Сказал хорошее слово, не успокоил, а похвалил. Да ты такой молодец, да что ты расстраиваешься, у тебя там вот здесь результат, вот здесь результат, да? Да ты такой молодец, у тебя точно получится, там что посмотри, какая у тебя цель вдохновляющая. Вот это дает энергию, поэтому не просто общайтесь в чатах, а старайтесь выходить голосом разговаривать с командой. Вот когда у нас процесс брожения уже сейчас заканчивается, разговаривайте с ними в скайпах, в каких-то хангаутах, еще на каких-то ресурсах. Главное собрать команду и поговорить. Потому что именно сейчас у нас вот такой э, активный рывок, когда нам нужно понять, какое количество людей идет, какое количество у нас сдулось. То есть те, которые во флегматиках и скептиках, они, допустим, могут откатиться. И в данной ситуации мы сейчас ничего не сделаем. Главное не бороться до, до степени э, собственного энергетического, энергетического обесточивания. Да? То есть мы даем шанс человеку, но мы не отвечаем за его жизнь. Вот это для лидера тоже очень такая позиция, Важное по отработке. Почему? Потому что я сама на эти грабли наступала и пыталась там вкусную конфетку сквозь зубы, там, допустим, молотком запить, да, Но это получается через кровь, это неприятно, согласитесь, правда? Да, конечно, позитивное окружение, оно и создает вот эту похвалу. Это позитив. Вот если вы командой будете хвалить человека, который сейчас подсдулся, не активничает да, не заставлять его не говорить давай, давай а просто начинать хвалить, да ты такой молодец, да ты посмотри там, а какая цель у тебя, а давайте выясним, какие цели. Ведь не просто так Артём сказал записать видео с целями, почему я иду в чемпионат. Вот здесь важно отследить себя капитану какие цели ставят ваши партнеры что их мотивирует и когда они начинают сдуваться вы просто напоминаете им цель ради чего он шел в чемпионат Вы просто даете ему понять что он сейчас дает собственный результат тем что откатывается назад и не достигает своей цели потому что у каждого я думаю, амбициозные цели на этот чемпионат, мы же пришли сюда не на дискотеку, правильно, а каждый за своими результатами. И отработать вот эти лидерские качества нам помогает как раз вот эта наша большая-большая тусовка в интернете. Но и не забывайте, что если у вас какие-то качества сильно развиты, вы на них опираетесь, но вы их не выпячиваете вперед. У вас основная задача вырастить те качества, которые точно будут давать возможность двигаться в вашей команде. Это вот три такие роли. Творец-мотиватор, координатор и генератор идей. Это то, что точно будет приводить а, вашу команду к результатам. Ну, ни в коем случае говорить, ну, не хотите сделать, я сам все сделаю. Да? В данном случае что у вас получится? Время от семьи будете отнимать в первую очередь, сами будете уставать. У вас не будет энергии для того, чтобы мотивировать дальше своих людей. Если у нас не будет а, капитанов каждую неделю меняться, то представьте, вам еще 4 недели нужно быть вот таким генератором, творцом, и в то же время координатором для того, чтобы довести свою команду до результата. А это очень тяжело, поверьте мне, энергетически это очень тяжело. Представьте, вы не высыпаетесь, потому что там постоянно делаете что-то за своих исполнителей, да, а вы там не соблюдаете свой режим дня, а плюс у вас еще негативная ситуация в семье, потому что не каждый, например, будет терпеть то, что постоянно тыкает в телефоне кто-то, да, и не делает свои домашние дела. Поэтому вот здесь и в семье посмотрите, какие роли в вашей семье, ваше окружение исполняет. Потому что эти роли можно распределить абсолютно на любую команду. Семья – это тоже команда. И поэтому на время чемпионата договоритесь со своими близкими, кто какие роли может сейчас исполнять. Ну, допустим, если вы были тем творцом-мотиватором своей семьи, а в данном случае ваша семья не задействована в чемпионате, то есть она двигается своим путем, да. Если раньше вы их куда-то там напрягали, что-то делали с ними, как-то их развлекали, да, потому что именно этим занимается творец-мотиватор, то сейчас вы развлекаете кого-то других. Что происходит с семьей? Она начинает в первую очередь ревновать. Она начинает саботировать ваш результат, она начинает тянуть одеяло на себя. И в данном случае у вас просто может не хватить энергии, чтобы выдержать этот натиск. Поэтому договаривайтесь со своей семьей, со своей командой, скажите, что да, на этот момент времени мне это очень важно, потому что я вижу, что здесь для меня перспектива в том-то и в том-то. Возьмите, пожалуйста, мою роль на себя. Или мы делаем тайм-аут, и в течение четырех недель у нас просто сейчас этой роли нет. Какой плюс для семьи? Да у вас свобода. И вот эта свобода, которая раньше там вы все время направляли, что-то делали, как-то организовывали семью, она будет заключаться в проявлении того, что вы выявите еще одного лидера в семье. И это будет уже положительный момент. Поэтому везде есть свои положительные стороны. Не надо зацикливаться на отрицательных. А, ну вот Оля как раз вот ролики монтирует, одна единственная. Конечно, это тяжело, Оль, конечно, это тяжело. Научи кого-нибудь, научи или дай возможность проявиться. Потому что вот эти люди в засаде, флегматики, скептики, да, а, и в розовых очках, они в засаде сидят. Они, может быть, и хорошо что-то умеют, но у них не хватает энергии проявиться и сказать, да, я тоже умею. Потому что для многих даже название само капитан, это как не просто название, а это уже звание. Это уже ну, такое причина преклонении что ли, да, и говорят, ну, раз он главный, как скажет, так и будет. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, они просто боятся взять инициативу в свои руки. Дайте им такую возможность, дайте небольшое задание. Сделайте это задание с теми людьми, которые не проявляются вместе, допустим, да, через Skype, через Viber, я не знаю, там, как вы это вместе с ними сделаете, маленькое-маленькое задание. И тогда они увидят, что у них это получается, вы их похвалите, и у них будет мотивация двигаться дальше. Тем более те, которые в Саратове, Оля, ну это уж вообще, нам просто нужно собраться и поговорить всей командой, и кому я, если нужна поддержка, мы готовы с Юлей оказать эту поддержку вживую, без всяких интернет-ресурсов. Это же еще проще. Таких людей огромное количество у нас в Саратове. Собираемся, разговариваем, говорим о своей боли, говорим о том, что у нас не получается, и мы легонечко все это покажем. Мы запишем это на видео, и это будет видео-обучалка для тех людей, которые сейчас сидят в засаде, но боятся проявиться, потому что они стесняются, потому что не видят своих результатов, потому что не уверены в себе, потому что они не лидеры. Им еще нужно только прокачивать и прокачивать свою лидерскую мышцу. Давайте им поможем хотя бы ее найти. Да, ури, ури, где у него кнопка? Давайте найдем эту кнопку и покажем, что она работает, потому что лидерство это в принципе априори есть у каждого человека. Просто этого лидера кто-то когда-то давно а, затолкал ниже плинтуса. И в общем-то, если у вас есть такая задача растить вокруг себя лидеров, они самому выпячиваются лидерскими качествами на фоне серой массы, да, то в общем-то почему нет, давайте это сделаем. Угу. Ну что ж, отлично. Если у вас нет сейчас никаких вопросов, то, в принципе, я готова сейчас завершить наше небольшое занятие. И если кому-то необходима, еще раз говорю, какая-то консультация, я готова ее провести. Давайте, наверное, сейчас еще вот о чем поговорим. Если у нас какие-то выпадают вот такие моменты роли в команде, да, то что может произойти? Вот смотрите, допустим, назначили капитаном кого-то, который вот из этой ситуации. То есть он либо реализатор, либо исполнитель хороший. Особенно это касается исполнителей. Да? Почему вот многие делают за всю команду всю ее работу постоянно. Хорошие исполнители, они не могут подвести коллектив. Но с другой стороны, нужно же вырасти в координатора, нужно же вырасти в лидера. И в данной ситуации, если у нас и вся команда вот такие исполнители, но в то же время они сейчас не подстегнуты ответственностью, представьте, что тогда произойдет: вот те такие медлительные люди, исследователи, которым надо копаться, которые там всего боятся да, заявлять о себе, и видеть свои результаты, реализаторы специалисты, эксперты-аналитики, вот соберется такая команда из-за того вот этого окружения, мы же знаем, что подобное притягивает подобное, да? Представьте, как тяжело будет двигаться с такой командой. Поэтому что нужно сделать, если вы увидели, что вы сейчас в роли исполнителя или реализатора, или специалиста, или эксперта-аналитика, вы как лидер, как капитан данной команды, срочно сдвигайтесь в творца-мотиватора. Вот срочно сдвигайтесь в творца-мотиватора как это можно сделать это можно сделать какими-то бонусами подарками какими-то поощрениями да? если у вас пока не хватает навыков там допустим дать книгу в подарок или какой-то мастер-класс хотя каждый может сделать мастер-класс каждый потому что те люди которые к нам приходят они не знают простых азов как на вайбере написать сообщение как загуглить в таблицу как выложить видео в youtube да? Там да много чего люди не знают. Это же с этим не рождаются. Я вам сегодня нажал на трансляцию, а потом юля мне стала говорить, что мне надо делать. Да? Много мы чего не знаем. Мы специалисты в другой области, но не здесь. А вы, которые хоть чуть-чуть знают интернет, быстренько записали какой-то курсик, дали своим людям как бонус, и они будут проявляться уже совершенно в другой роли. Понятно теперь, каким образом вам облегчить жизнь, капитанства дорогие друзья тогда я рада была сегодня быть с вами в прямом эфире готова встретиться с тем у кого вопросы и нужно прорабатывать индивидуально всем пока пока до новых встреч